заключительный пресс-подход в этой сессии. Ну, наверное, кто-то символически подобрал для повестки дня 22 вопроса. Но мне кажется, эти 22 вопроса как раз показывают все издержки думской работы и все существующие нарушения. Почему? Ну, как вы считаете? Вот если постановление, которое принимали в 17.20, было написано, что поправки надо ждать до 17. Но потом, естественно, приняли до 20, ну как вы понимаете, вернувшись в 19.30, я знаю мало в этом зале депутатов, которые в состоянии сформулировать серьезные вопросы, хотя вопрос-то и у вас всех касается. Почему? Потому что, ну вы видите, что у нас на некоторых штангах висит по 6 камер, да? И кто, и куда, и чего выписывают штраф, вам может 6 штрафов сразу прийти. А 2 уже достаточно для того, чтобы вас уголовно наказать по новопринятому закону. Но Юрий Петрович рассказывать чуть раньше. Что хотелось бы сказать по итогам этой самой короткой сессии? Ну, по нашему мнению, продолжается выборный накат на КПРФ и ее избирателей. Почему? Ну, если вы посмотрите... Уже даже не очень грамотным понятно, что навязанное решение о повышении пенсионного возраста было ошибочным и не решило ни одной проблемы, а только их усугубило. Ну, это характеризует о том, что молодежь сегодня в принципе более 53% собирается по возможности съехать со страны. Что же мы тогда будем в будущем иметь? У нас 60 миллионов, по данным ученых РАН, находятся в ежедневном, внутрисубъектовом э, отъезде. То есть они три часа едут на работу, три часа едут с работы и работают только велитым работодателем. 60 миллионов, подчеркиваю, 3 миллиона у нас находятся в межрегиональном отъезде на вахтах. То есть это уже 63. По мнению или по данным ученых, это возраст от 38 до 41 года. То есть это когда люди уже... Дружат с головой, создали семьи, могли бы размножаться, но в 6 часов дороги они как бы лишают некоторых возможностей и желаний, наверное, потому что устав человек уже как бы думает, как бы отдохнуть. Ну и, конечно же, с нашей точки зрения и другие законы, такие как закон о полиции, о котором Юрий Петрович скажет, когда могут вломиться в вашу квартиру, сломать и ни за что не отвечать, когда могут ломиться в вашу машину, сломать и ни за что не отвечать, понимаете? Закон о публичной власти, который, в принципе, дальше делает отъем, централизацию власти, убивает ростки гражданского общества, потому что ну, мы не возражаем участвовать в выборах по любому типу, хоть одномандатные, хоть смешанные, хоть многомандатные, но мы настаиваем на том, что голоса надо считать а не рисовать. Понимаете? Мы категорически против Дега. Почему? Потому что, ну, Германия от нас сегодня на два порядка выше технологически. У них Конституционный суд запретил применение электронных систем. Понимаете? Почему? Потому что если человек закладывает, какая там тайна голосования и какие там, в принципе, могут быть итоги. Но, если вы не хотите вторую статью Конституции выполнять, которая гласит о том, что Высшим, суверенным власти является народ, и он у нас на выборах имеет право реализовывать свое право прямо, выбирая тех или иных представителей. Если идет рисование, то это убивает веру людей вообще-то институт выборов, а в нашей стране, как известно, один раз столетия происходят, ну я специально посмотрел по истории, за тысячу лет каждое столетие обязательно смута. Причиной этих смут является произвол в разной степени, на разных этапах, но смысл один. Попытка побороться за справедливость, которая потом приводит к некоторому откату реакции, но мы считаем крайне опасным и игрушки санитарной диктатуры. Почему? Потому что, понимаете, если мы собираем вот в этом зале всех, пригласили всех, кто имеет какое-то отношение к вирусам и вакцинам. И наша задача была не в том, чтобы какие-то свои решения проводить, а в том, чтобы дать разным точкам зрения возможность высказаться и выбрать, у кого сильнее аргументы. Но что произошло? Ровно за 10 минут до начала круглого стола 8 представителей ПГБУ, замминистры, Роспотребнадзоры вдруг заболели доктора медицинских наук, мы ведь понимаем, что это медвежья болезнь или телефонная. Позвонили и сказали, не ходить. Поэтому мы считаем, что это недопустимо, и это, в принципе, возвращает парламент в то время, когда он становится не местом для дискуссии. Потому что, ну и вы видите, дискуссия в зале, у нас, в принципе, регламент позволяет, если у вас есть вопросы, нажать кнопочку поведению и сказать позицию. У нас некоторые одаренные не успели нажать, и по заявке могут выступать вообще не по теме, понимаете? А представителям КПРФ, и мне как первому заместителю, чаще всего просто не включают незаконно. Мы считаем, что это тоже недопустимо. Ну и конечно же, мы считаем недопустимым и вопрос, когда вы принудили людей вакцинироваться, получить QR-код. У них все есть, а сторожа на входе могут не посетить руководителя фракции депутатов с QR-кодами, ну и тогда зачем их водить? Вот вчера было наглядное представление бессмысленности QR-кодов. Почему? Потому что пришли депутаты с QR-кодами, валите, вы ПЦР не сдали. Понимаете? Ну, мы считаем, что ну, что-то происходит не так. Ну а ситуация, когда у нас некоторые пиар вакцинеры предлагают и детей вакцинировать, вот академик Зверев в этом зале сказал, что до 10 лет детей вообще ну, желательно не вакцинировать. Почему? Потому что у них еще идет формирование естественного иммунитета, и их иммунитет порядково выше, чем у взрослого. Понимаете? А у нас ура-ура, давайте выполнять рекомендации ВТО, как и других международных организаций. Поэтому мы считаем, что вообще-то, если власть думает о стране и будущем, то надо вернуться в поле... Диалога. Потому что то, что происходит и с народными предприятиями, и с арестами, незаконным осуждением наших активистов, это недопустимо. Завтра мы будем слушать речь президента, и мне искренне хотелось бы пожелать, чтобы в этой речи хотя бы несколько слов было бы сказано в защиту политически репрессированных граждан, такие у нас, к сожалению, есть в России в пользу либерализации нашего законодательства, в первую очередь, уголовного законодательства, которое становится все более и более жестоким и все более и более репрессивным. Я обращаю, я хотел бы обратить внимание на некоторые уголовные дела, и не только уголовные, но и иные дела, которые позволяют говорить нам о том, что в этой части у нас в стране не все в порядке. Мы уже 10 лет боремся за права бывшего депутата Государственной Думы Бесонова, Владимира Бесонова, который был осужден судом трем водам лишения свободы за то, что якобы толкнул полицейских, которые пришли на разгон массового мероприятия. И полицейский получил, один из полицейских получил при этом черепно-мозговую травму. Я хотел бы обратить внимание в связи с отсутствием времени все на две детали. Во-первых, факт причинения полицейскому черепно-мозговой травмы был установлен спустя много месяцев после того, как вот эти события состоялись. То ли толкнул Бессонов, то ли не толкнул, но вот якобы с его субъективных ощущений у этого полицейского черепно-мозговая травма, повторяю, эксперт установил это спустя много месяцев, это во-первых. Во-вторых, вся проблема-то в том, что ни в чем не виновен Бессонов вообще, и все лица, которые были в этой группе людей, они ни в чем не повинны, а повинны это полицейские. Полицейские напали на этих граждан, которые мирно проводили свою встречу с депутатами. Напали без всяких предупреждений, хотя по закону должны быть соответствующие, существует соответствующий регламент о том, как надо выносить эти предупреждения и так далее. Но приговор в чистом виде незаконный, однако вот мы никак не можем добиться его отмены и реабилитации Бессонова. Следующее дело уголовное, это дело Левченко, в отношении которого ведется уже два года преследования. Левченко это депутат законодательного собрания Иркутской области, он не только депутат, но и председатель фракции КПРФ, он находится под стражей уже свыше года по делу, по которому некой там фирме предъявлено обвинение в том, что она вот не отремонтировала своевременно лифты. не своевременный ремонт лифтов, наверное, все-таки это дело гражданско-правое, это арбитражный или гражданско-правой спор. И, конечно же, никакого отношения к мошенничеству, которое было вменено участникам вот этого, ремонтных дел и участникам так сказать, всех этих событий, никакого отношение не имеет статья Уголовного кодекса. Не имеет отношения тем более к Левченко, который в состав этой фирмы не входил и не работал в ней. Но, тем не менее, преследование продолжается, человек содержится под стражей, не на то, что следствие уже закончено, идет процесс ознакомления с материалами дела, и надо было бы давно его выпустить из-под стражу. Я обращаю внимание на то, что... Целая группа депутатов Государственной Думы поставила вопрос о том, чтобы его вас из-под стражи и передать им, так сказать, на поруки. Но это не возымело никакого... 50 депутатов разных уровней. Ну, я имею в виду сейчас прежде всего депутатов Государственной Думы, вот моих коллег. И, и конечно, это дело имеет политический заказ, потому что Левченко — это сын бывшего губернатора, коммуниста Иркутской области. Были гонения на отца а потом продолжились гонения на сына. Следующей персоной, о которой хотелось бы специально сказать, является у нас Павел Грудинин. Это руководитель совхоза, руководитель народного предприятия, совхоз имени Ленина. Обращаю внимание, что гонения на его предприятие начались еще в 2018 году, после того, как он выдвинулся на пост президента. Сразу же начались проверки бесконечные финансовые и другие. Десятки проверок. Затем пошли иски, появились истцы, которые 10 лет сидели не предъявляли иски граждане, которые не помнили и не вспоминали ничего и не имели никаких претензий. А затем появился просто человек, который организовал всех этих истцов, который имел судимость за мошенничество, который имеет большой опыт рейдерской деятельности, он всех объединил. И, так сказать, организовал многочисленные судебные процессы, которые нейтрализовали предприятия, которые позволили отщипнуть от него большой кусок, с тем, чтобы его просто разрушить. Хотя, еще раз напоминаю, это крупнейшее и самое красивое предприятие сельскохозяйственное в нашей стране. Передовое. Да, самое передовое предприятие, скажем так, правильно. Да. И я обращаю внимание, что Левченко, переследование Левченко ведь не сводится только к этому. Грудиня. Когда у нас скончался... Грудинин. Извините, пожалуйста, да, преследование Грудинина не сводится только к этому. Когда у нас скончался депутат Алферов, мы, так сказать, наша фракция вопрос, поставила вопрос о том, чтобы был зарегистрирован в качестве депутата именно Грудинин, но нарушение всяких правил и требований. Наш центр избирком отказался его регистрировать. Дальше, когда встал вопрос о регистрации в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы уже в этом году, к сентябрьским выборам, его с грубыми нарушениями законодательства тоже самое отказались регистрировать. И более того, состоялись судебные решения против него, его обвинили в наличии какой-то собственности за рубежом, чего он, никогда, чего он не имел, конечно, к тому времени. Обращаю внимание и на другие дела. Например, есть, такое, есть такой известный политик, это Платошкин, который был осужден в мае этого года совершенно по надуманным основаниям. Вот я держу приговор, копию приговора. Он был осужден за то, что якобы склонял людей к массовым беспорядкам и распространял фейки. Вот согласно приговору он опубликовал видеозапись, в которой критиковал органы власти в распространении, значит, их позиций относительно коронавируса. Ну, его обвинили в том, что он якобы разжигал протестные настроения, склонял граждан к массовым беспорядкам, маскируя свои призывы под побуждение к мирным митингам. Этот печальный список можно было бы продолжить. Есть там у нас еще Удальцов, есть Рашкин, которого сейчас вот якобы хотят привлечь к ответственности за стрельбу влася. На самом деле его хотят просто нейтрализовать как политика, это совершенно очевидно. Я обращаюсь к президенту, чтобы он в своем послании завтрашнем сказал, что же, у нас, что же нас ждет и каким образом произойдут изменения в нашем законодательстве в этой связи. Спасибо.